Здравствуйте! Что же мешает найти нам предназначение? Меня зовут Ирина Бухарева. Я эксперт графолог и помогаю находить свое предназначение по почерку и монетизировать. А, знаете, есть такая вещь, называется она самосаботаж. Когда мы планируем кучу дел, но держим их почему-то у нас в голове, и половину из них мы просто-напросто не выполняем. А, что же с этим делать? Давайте разберем все эти скелеты в шкафу. Обязательно прямо сейчас возьмите ручку, возьмите бумагу и напишите список тех дел, которые вы так и не довели до конца, и неважно какой у вас почерк, красивый ли он, либо он не небрежный, неряшливый, либо совсем переменчивый, просто выпишите их и начните делать, причем не откладывая на завтра, на понедельник и так далее, начните делать это прямо сейчас. И вы увидите, как ваша жизнь начнет меняться в скором времени. С вами была Ирина Бухарева. Обязательно подписывайтесь на канал. И до новых встреч!